Конор МакГрегор получил порцию оскорблений от известного боксера. Один из лучших боксеров современности Тимати Брэдли высказался о проведении боя чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора и Флойда Майвезера по правилам профессионального бокса. Макгрегор просто балабол, который использует имя Мэйвезера, чтобы раскрутить свое собственное. Он сдался в бою с Диазом, реально он не такой, каким себя мнит. Если бы он был лучшим, то не сдался бы в первом бою с Диазом и что-то придумал бы для победы, сказал Брэдли.